Пишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Всем здравствуйте. Как обычно, традиционно среда, и мы начинаем технико-экономический вебинар. Сергей Анатольевич сегодня, возможно, подключится, возможно, нет. Просил передать, что как бы решается тоже очень многие вопросы сейчас в Москве и в ходе подготовки к выставке, и мы всех вообще, и не то что просим, а, наверное, агитируем, я бы сказал, приезжайте обязательно на эту выставку, потому что э, там будут присутствовать э, лица первые государства. Э, и это очень серьезная выставка, именно как бы в российском пространстве для Skyway. А, также я хотел бы сказать, что в московская конференция 9-10 декабря пройдет и это очень, так скажем, удобно, потому что 6-7-8 будет сама выставка, то есть обязательно связывайтесь с, с своими лидерами и организуйте поездки, действительно это как бы для российского нашего сообщества супер возможность, потому что Сейчас, предположительно, друзья, на этой выставке будет Анатолий Эдуардович. И, соответственно, вы понимаете ценность того мероприятия, где Анатолий Эдуардович присутствует лично. То есть, это действительно ценность очень и очень большая. Почему? Потому что наш стенд, как уже и все, я думаю, увидели в чатах, 9-10 декабря будет... Конечно, декабря. Декабря будет, соответственно, проведена конференция, 6, 7, 8 будет проходить выставка. То есть она будет проходить абсолютно в том же здании, что и проходила ранее. И единственное как бы существенное такое отличие под нашему месту, это то, что мы буквально на входе будем находиться, и сейчас ведутся переговоры для того, что э, трехсекционный Юникар э, э, там э, находился именно как переговорный, именно как э, образец того, что сейчас продемонстрировано уже технология Skyway. И, э, друзья, это невозможно будет не оценить, потому что э, готовятся сейчас к этому событию приезды делегаций э, многих губернаторов э, с многих регионов России. И вы все прекрасно понимаете, насколько, да, друзья, будет это также в Манеже, и точный адрес, естественно, это в официальных новостях чуть позже будет объявлено, можете посмотреть «Транспорт в России». Прошлая выставка, там есть и фоторепортаж, -фо когда с министром транспорта Сергей Анатольевич общался, и тогда было первичное такое вот общение, именно блиц-общение по поводу того, что было сделано. И тогда был как раз уже продемонстрирован Юнибайк. И мы демонстрировали видео на тот момент, действительно показывающее развитие проекта. И губернатор Морозов также был не то что удивлен, но обрадован. И он нисколько не сомневался, что действительно до этого проект SkyWay дойдет. И на этой выставке, естественно, и наши союзники, и оппоненты посетят стенд, который невозможно будет пропустить. Ну и, соответственно, я могу сказать, друзья, что на этой выставке будет также и подписаны ряд соглашений, то есть это уже конкретно по развитию по Российской Федерации, если будут достигнуты конкретные договоренности, потому что по договоренностям сейчас... Головная компания и проект Skyway, так скажем, никого абсолютно не заставляет, потому что меня удивил и на самом деле не удивило, так нужно делать, тот пример общения именно с потенциальными крупными инвесторами, но которые хотели эксклюзива. То есть наша активистка по направлению именно в работе Skyway Invest Group мило привезла в очень серьезных потенциальных инвесторах но они требовали полный эксклюзив на владение интеллектуальной собственностью на территории их стран был получен отказ, несмотря на то, что были готовы инвестировать и сумму, но требуя эксклюзив на интеллектуальную собственность, друзья, это естественно сразу будет закончен разговор. И времена, когда давался эксклюзив, на самом деле эксклюзив у нас получил в развитии на территории Австралии, только Ротхук, и это действительно первопроходец. И когда-то, вот уже, можно сказать, долгие месяцы назад, и действительно Ротхук проложил дорожку и путь через первый пилотный проект в одном университетов Аделаиды штата Аделаида, и сейчас Мадина Туль, уже э, взяла именно такую вот эстафетную палочку Skyway и начала развивать э, очень стремительно и бурно с организацией самой первой конференции в Индонезии, в Джакарте. Я на ней присутствовал, я видел эти переговоры, поэтому могу сказать, друзья, потому что э, это действительно как бы произошло полуспонтанно и сначала одна команда работала потом эта команда действительно также обладала неким таким вот желанием получить эксклюзив какие-то особые правила играть по проектам в индонезии и что-то может быть не договаривать естественно такие команды сразу Теряет именно линию первенства, и Мадина Туль доказала, что, несмотря на то, что раньше она работала с определенными командами, целиком показала, что достойно и желает развиваться с проектом Skyway, поэтому сейчас Skyway Technologies in Indonesia – это именно в зоне ответственности Мадина Туль. И это действительно, казалось бы, хрупкая девушка, женщина индонезийская, которая пробивает в буквальном смысле дорогу сквозь чиновничьи аппараты. И кто наблюдает за Instagram-историей Виктора Бабурина, мог видеть в одной истории, что буквально с министром... Транспорта Индонезии была конференция, то есть уже все на таком уровне, что даже скайп-конференции министр транспорта Индонезии участвует с представителями головной компании для того, чтобы экономить и свое время, и специалистов головной компании. Работа проделывается неимоверная, друзья. И первые результаты, естественно, мы уже видим. Это опубликовано и объявлено в новостях. И эти результаты мы мельком охватывали, но не зная конкретики, именно довольствовались тем, что было. То есть вы помните вот эту вот фотографию на одном из вебинаров мы показывали. То есть это проект «Золотой деревни», более 2000 город городов, которые станут золотыми такими городками, это небольшие городки также в основном на территории Индонезии станут реальными и туристическими меками, и центрами производства, и центрами рыбовловства, и центрами создания новых отраслей именно вот по специализации этих регионов, потому что Индонезия – это действительно страна островов. И на сегодняшний день, ввиду географического расположения, Наверное, потенциал Индонезии, на мой взгляд, использован процентов на 30, а то и на 25, потому что огромное значение имеет э, именно связка этих островов транспортом именно второго уровня. И на территории Индонезии, почему министр транспорта Индонезии лично общается с представителями головной компании, вплоть до того, что по скайпу, потому что эту проблему необходимо решить, и тогда соответственно, действительно скачок произойдет в экономическом развитии Индонезии, и эти острова станут фактически уже в транспортном отношении, Таким вот единым государством сотрутся все границы и преграды, именно водные преграды, которые мы сейчас наблюдаем. Огромное значение и такую сложность имеют передача всех ресурсов, также продовольствия, бытовых различных ресурсов и показаний вообще бытовых услуг именно на территории Индонезии ввиду сезонности, обильности дождей, мусонов и различных погодных условий абсолютно свойственных для азиатской стороны. Это также масштабироваться, друзья, будет и на Малайзию, и на Бруней, и Мадина Туль заверила, что она там также имеет огромные связи. И самое замечательное, друзья, вот в чем действительно сходятся звезды в проекты SkyWay, то что действительно сходят с огромным опытом, с огромными связями, которые в том бизнесе, которым они не занимались ранее, не использовались действительно в полной мере друзья и э, skyway действительно как магнит сейчас притягивает таких людей и отбрасывает тех кто действительно как бы не чист может быть на руку в своих намерениях э, хочет оттянуть на себя идеала одеяло и э, возможно как бы сыграть свою какую-то игру не получится потому что действительно фильтр skyway он имеется и э, возглавляют э, skyway э, с названием той страны где реализуются адресные проекты, именно те люди, которые проверены временем, и не то что временем, но самое главное делом, друзья. И э, вот этот вот проект, он не Первый утвержденный, то есть было подписано соглашение с одним из университетов в городе прекрасном. Не знаю, честно говоря, как ударение ставится, Депок или Депок. Поставьте, кто знает точное название этого города по ударению в чате, будем все знать. Там будет уже точно. Реализован проект по связке зданий на территории университета. Это зеленая территория, поэтому и в, которая включает, кстати, себя где-то треть городского парка этого города и э, основным требованием было то что не использовать какой-либо какой вид транспорта который использует полезные ископаемые то есть углеводороды и так далее именно топливо на полезных ископаемых и эту задачу skyway абсолютно решает потому что э, транспорт э, второго уровня изобретенный инженером юницким может перемещаться на любом типе движителя. То есть это зависит от пожеланий заказчика, но, естественно, в будущем это все будет уходить именно в зеленые виды энергии, исключать вообще использование с дизельным топливом, с бензиновыми двигателями и так далее. И сейчас я могу сказать, в чем действительно как бы ценность этого проекта заключается, что с территории этого города и вообще вот тысячи студентов будут участвовать. То есть фактически это такой Skyway-акселератор, друзья. Это то, что делал, допустим, именно ради пиара, ради такого шума технологий, которые сейчас не существуют, я говорю про гиперлуп, именно не реализованы в реальных промышленных образцах, прототипах работающих, действующих, уже ездящих по путевой структуре. Этого у них нет. У нас же при существовании реально уже действующих образцах и прототипов, соответственно, Организуются такие акселераторы, и более 2000 студентов будут принимать участие в дизайне станций. Соответственно, многие, я думаю, специалисты будут отобраны в будущее, которые будут проектировать эти станции, и, возможно, будут созданы совершенно другие дизайны, до которого сейчас не дошло именно совместное решение специалистов КБ за острунные технологии, потому что все-таки специфика региона, друзья, это специфика региона, и во многом люди, которые работают непосредственно на территории тех стран, где будут реализовываться адресные проекты, они знают эту специфику и максимально корректно, правильно и стратегически, маркетингово верно это все воплотят действительно в жизнь. Мы получаем много, и мне пишут очень много таких вот как бы, мысли по поводу того, что вот обещали реализовывать десятки адресных проектов, как вот Анна Новикова пишет, друзья, они будут реализовываться, но как вы можете перепрыгнуть через подготовку предпроектной документации, потом на выход на строительную площадку и до именно начала эксплуатации проекта уже и выхода на цикл прибыли. Это инфраструктурный проект и происходит все не с месяца. То есть подготовка проекта Соответственно, это от года до нескольких лет, если это крупные проекты, могут быть 3-4 года. Но, друзья, подготовка уже начата, и предпроектная документация действительно уже реализовывается. Я думаю, что как только будет получена предпроектная документация, таймер, то он продолжает тикать обратный отчет на возможность и именно вот окончательную возможность закрытия финансирования в головную компанию авансовые платежи могут поступить и просто буквально через неделю, несколько недель эта новость может потрясти всех. Я не говорю, что это произойдет сейчас, но, друзья, действительно, мы фактически каждую неделю находимся на таком предстарте ожидания такой новости. И самое главное, то, что есть чем заниматься, и сейчас огромный пласт, огромные платформы готовятся для будущей работы. И, друзья, что интересно, Индонезия – это не только вот эти два проекта, то есть пилотные на 4,7 километра, и далее, соответственно, вот то, что было показано по «Золотой деревне», по Золотой деревне там вообще и вообще вот по многим государственным проектам нюансы особенность заключается в том что именно рассматривают концепции транспорта второго уровня и сравнивали ожидали Такие технологии, как SkyTrend, такие технологии, как Metrina PRT, которые мы рассматривали на вебинарах. Я сейчас действительно искренне жалею, что не формировали такую вот библиотеку, потому что каждый вебинар мы пытаемся, стараемся сделать с Сергеем Анатольевичем с некоторой изюминкой. И, возможно, структурировать эти вебинары нужно, потому что те люди, которые сейчас присоединяются к проекту, мы думаем, что соответственно они получат эту информацию но эта информация уже там, допустим полтора года назад сравнение э, потенциальных конкурентов в транспорте второго уровня технологии skyway на тот момент мы сравнивали потому что мы сами выходили друзья на э, подготовку именно к демонстрации реальных подвижных составов но сейчас э, в самый такой вот простой Распространенный ответ на обзор конкурентов это то, что Реально действующих сейчас технологий конкурентных нам нет. И это действительно абсолютная правда. Поэтому на территории Индонезии рассмотрена сейчас целая комплексная стратегия. Недаром ведутся переговоры на высших уровнях властей действительно. И это не то, что десятки, это, наверное, сотни проектов, рассматривая даже вот именно то, что касается направления Золотой деревни и э, в Индонезии огромная проблема с трафиком э, с наркотрафиком он никак не контролируется и естественно э, технология транспорта второго уровня, которая будет максимально безопасная, э, которая возможно даже будет реализовываться на территории Индонезии, то есть мы посмотрим, и поглядим э, с учетом технологии распределенного реестра, то есть это Полная комплексная безопасность, децентрализация – это полная достоверность данных. И, так скажем, никакого сравнения с существующими возможными технологиями в применении невозможно вообще сравнить, так как существующие технологии не обеспечивают такой потенциал. И наркотрафик, соответственно, сейчас курсирует в таком райском, действительно, нерегулируемым в плане транспортной технологии по и представьте, как действительно это все можно легко реализовывать и какие затраты нужно нести, если организовывать силы морской полиции, сколько нужно ресурсов затрачивать, энергии, человека, часов, работников, новые корабли, лодки, чтобы это все контролировать. Это все должно уйти, друзья, именно в такую безопасную сферу на второй уровень. И поэтому сейчас действительно на территории территории Индонезии высшие власти не просто задумываются, уже давно задумались. И это происходит, друзья, самое главное, действительно в синхронизации с последовательностью развития с тем, что мы видим уже в плане реализации технологии. То есть сейчас происходит именно продолжение приемочных испытаний, то есть фактически день и... И даже день на выходных происходит эта работа потому что сейчас, вот чуть попозже, я расскажу про нашу поездку с Сергеем Анатольевичем. На этих выходных мы присутствовали на экотехнопарке, на переговорах важных и интересных, которые, я думаю, увенчаются таким результативным успехом непосредственно уже где-то после 10-х числа ноября. То есть это может также коррелироваться с возможностью и перехода на новый этап, но будем последовательны, и сейчас мы, может быть, предвосхитим, но конкретику уже скажем, когда это все произойдет. Так вот, происходит действительно сертификация Skyway в абсолютно последовательно и абсолютно по тем нормам, стандартам, которые должны быть выполнены. И, друзья, это действительно очень такой серьезный шаг. И то, что говорит о проекте Skyway, что если бы что-то было не так в технологии, то сейчас уже бы давно зарубили бы, уже бы давно начались бы разбирательства, и, как вы понимаете, конкурентов у нас масса, и действительно очень много, взять того же Виктора Узлова и его команду, которые стараются нам мешать, но у них это сейчас все меньше и меньше получается, потому что мешать не получается без вреда себе». Закончены уже давненько были и судебные разбирательства, и действительно Skyway, и лично Анатолий Эдуардович выиграли судебные разбирательства. И когда вы увидите действительно вот такие уже фотографии, которые никто не скажет. а ведь буквально несколько месяцев назад, полгода назад, год назад, когда демонстрировал все это, и на трансе, и, так, и других выставках, нельзя было показывать элементарно а, вот эту вот а, электронную составляющую а, мозгов, а, сердца, легких и так далее, а, юнибусов и юнибайка. То, что внутри. Сейчас вы видите такие фотографии, и это значит, что это уже запатентовано, это значит, что это уже сертифицировано, и соответственно, никто уже не не скрывает эти фотографии, эти составляющие технологии, поэтому вы видите, потому что это размещено на ресурсах головной компании. И действительно, приглашать в проект не то, что приглашать, я не люблю это слово, применимо к Skyway рассказывать о проекте Skyway становится все больше и больше, давать эту великолепную информацию для людей, чтобы они увидели ту возможность, которая сможет обеспечить их старость при выходе технологии в свет, именно в развитии в стремительном пространстве Transnet, сети Transnet. Почему мы говорим пространство Transnet и сеть Transnet? Потому что это как физическое так и виртуальное воплощение, это для новичков, я говорю. То есть часть адресных проектов, которые будет размещаться на блокчейн-платформе, которую сейчас готовит группа энтузиастов, в которую входим мы с Сергеем Анатольевичем. Анатолий Эдуардович в первую очередь, потому что сейчас вот готовится именно вот окончательная версия, окончательный релиз экономики токена. И я могу сказать, что некоторые технологии, которые используются вообще вот в среде блокчейн, я могу сказать про алгоритм такой, как Delegated Proof of Stake, то есть это распределенное использование доли, а не не proof of work, как мы рассказываем касательно майнинга биткоина, то есть там майнинга физического как такового, именно традиционного за электричество не будет, в другом виде это будет все реализовываться и главным битнесом, если говорить терминологии именно вот этого мира, главным делегатом главным утвердителем правил будет Анатолий Эдуардович чуницкий То есть это будет первый витнес, именно представляющий интерес как головной компании, так и себя лично, так и своей технологии, так и нас всех, друзья, потому что действительно правила в этой сфере, где они закладываются в самом начале и потом будут меняться, либо не меняться, либо меняться при голосовании уже определенными людьми, которые имеют размер токенов, либо инициировали адресные проекты. Никто не сможет изменить правила, либо инициировать адресный проект без согласия Анатолия Эдуардовича. Представьте, такие вот действительно как бы сейчас правила будут установлены и это все фактически почему я про ДПС начал говорить потому что я не видел такого проекта который закладывает, закладывает именно развитие экономику инфраструктурного проекта, дополнительную экономику к этому действительно на этом протоколе. То есть мы видели сообщество, мы видели модели, но они не были привязаны к реальной экономике. И действительно то, что вот сейчас происходит, это уже что касаемо подготовки к выходу свет криптоплатформы и рабочее название токена Skyway Coin. В это действительно уже мы приходим к тому, что некоторые инновации также присутствуют. И так вот как бы шаг за шагом мы к этому приходим. Без проекта Skyway это было бы невозможно абсолютно к этому прийти. И вообще я могу сказать, что сейчас мы закладываем именно вот как такие вот специалисты, формирующие в некотором виде именно предположительно образ будущего, как предложение в первую очередь генеральному конструктору, мы с Сергеем Анатольевичем закладываем то, что шестой технологический уклад будет иметь ядро одной из основных составляющих не только транспорт второго уровня и технологию Skyway это абсолютно безусловно и без этого шестой технологический уклад не сможет окончательно сформироваться. Но и скорее всего технология Skyway будет в четкой и в постоянной синхронизации в начале некоторых адресных проектов а далее уже многих адресных проектов и только время и технологический прогресс рассудит как это будет уже в синергия с технологией распределенного реестра, децентрализованной технологии блокчейн, потому что это должна быть абсолютная безопасность и действительно транспорт второго уровня технология Skyway абсолютно этому удовлетворяет. Представьте, что э, сейчас э, действительно как бы не существует э, такого транспорта, который бы полностью определял детерминированность движения. То есть, что можно было перемещаться строго упорядоченно. Я не говорю уже про такие транспорты именно как монорельсы и так далее. Там тоже упорядоченное движение, Но, друзья, та стоимость и те действительно трудности внедрения и та э, сложность окупаемости и возврата инвестиций проекта, они заставляют отказываться от такого проекта и рассматривали на территории Индонезии подобные проекты, но от них нет отказались И действительно, в совокупности с технологией блокчейн абсолютно будет детерминировано движение, и никто не сможет взломать сеть Transnet и как-то заставить подвижные составы, допустим, столкнуться, никакие хакерские атаки. То есть в этом также заключается суть, ну и много на самом деле таких сути, мы остановимся. Я думаю, на следующем вебинаре более подробно на этом разделе, потому что на этом вебинаре у нас есть что рассказать, вам поведать по текущим событиям, которые вы не услышите сейчас в новостях, но о которых я просто не имею права не сказать. И мы буквально в пятницу отправились с Дмитрием Владимировичем Терехиным, с Сергеем Анатольевичем. И я также прилетел с Москвы на переговоры с нашими европейскими инвесторами которые готовят сейчас к поступлению очень такие внушительные, серьезные суммы. И это та работа, которая проделывалась. Эти суммы сейчас находятся уже в территории, в обзоре, так скажем, и в понимании, насколько быстро они смогут быть переданы именно на финансирование головной компании именно вот на создание экотехнопарка на конструирование строительство объектов и составляющих экотехнопарка и мы ждали этого момента очень долго и сейчас я не могу сказать на 100 центов что и не люблю этого говорить вообще пока этот факт и момент не произошел но близится этот момент и всем будет сообщено, потому что, скорее всего, это будет ознаменовано именно возможностью перехода на новый этап. И также я могу сказать, видео вот все это, группа людей... Точнее, даже группа людей планировала приехать. И это также, так скажем, пинок, возможно, каждому будет вспомнить. А кто из серьезных людей, кто сомневался потенциально может инвестировать относительно большие суммы, то есть относительно большие в рамках сети, я могу сказать, это от 100 тысяч долларов, 200-300 тысяч долларов. То есть приехал очень серьезный российский бизнесмен, естественно, мы не будем упоминать, в понедельник это был визит и суть была, что он был гонцом, так скажем, от 5-7 людей, которые каждый готов проинвестировать, если все хорошо если убедитесь убедительность действительно технологии абсолютно удовлетворяет ожиданиям тот -то сотни до нескольких сотен тысяч долларов насколько восхищение действительно передал виктор бабурин Полное удовлетворение. И, друзья, я не понимаю, как можно не удовлетвориться, когда уже юнибайк перемещается достаточно давно по легкой путевой структуре. Когда юнибус мы увидели испытание, ну, относительно, так скажем, недавно, но это далекий-далекий действительно уже промежуток времени. И когда уже юнибус у нас проехал по гибкому рельсу, Друзья, представьте, многотонная машина проехала по гибкому рельсу. И сейчас основной такой вопрос, который именно с точки зрения технологии мы с Сергеем Анатольевичем задавали Анатолию Едуардовичу Юницкому. Анатолий Едуардович от трехсекционной сможет проехать и готовится. Готовится сейчас испытание. Я думаю, весь мир содрогнется от удивления и понимание чего он не замечал когда действительно уже вот по гибкому рейсу проедется трехсекционный юникар то есть это действительно Чудо технологическое, друзья, но на самом деле это не, не чудо, это абсолютные расчеты, сопромат, теоретическая механика, все что, что должно быть исследовано и использовано во всех КБ именно под руководством действительно, тэка, который может выстроить все эти процессы. Именно потому что генеральный конструктор у нас является тем, кем он является. Кто об этом говорит уже 40 лет, все процессы э, сейчас не без эмоциональных, так скажем, высказывания в сторону именно некоторых работников, департаментов. И, друзья, очень жестко выстраивается и политика, и политика именно принятия на работу, ухода с работы за невыполнение каких-то заданий. И что касается, я уж не говорю про сертификацию, про подготовку сертификации. И мы заметили, что даже на выходных действительно испытывается и производится приемочные испытания Испытания. хотели попросили прокатиться на юнибайке так скажем чтобы наши европейские коллеги прокатились и сказали что нет нельзя потому что это сейчас невозможно сделать сейчас проводятся испытания то есть как говорится первым делом именно испытание но по катушке на юнибайке это уже так скажем, следующий визит, потому что сейчас действительно все ожидают уже окончания сертификации. Я абсолютно не сомневаюсь, что мы блестяще подойдем к результатам сертификации и уже перейдем непосредственно к сертификации на азиатском пространстве. Она уже готовится, друзья. И в этом проработка, переработка наших индонезийских коллег, Мадинатуль, и индийских коллег. И, допустим, Сегодня на территории технопарка в ЗАО технологии присутствовала сразу украинская делегация и посол Индии. Завтра будут высшие представители, я уж не знаю, куда выше, в арабском мире. То есть, это что касается именно тех переговоров, которые были проведены, и арабы были очень сильно удивлены. Они были крайне расстроены, что не приняли идею. Ранее Анатолий Эдуардович, точнее, именно вот те лица, с которыми сейчас проводились переговоры, они не знали об этом. То есть это настолько как бы, клановость и настолько нужно знать нужные контакты контакты и SkyWay действительно э, вышли на необходимые контакты выше уже только звезды наверное в арабском мире и они сказали что да вот э, тот монорейс, который был построен это действительно как бы абсолютно технологически не неудов... неуд... применение по сравнению с вашим транспортом. Ну и если говорить про стоимость, то там вообще, наверное, в десятки, в 10-15 раз можно было выиграть в стоимости. И если уж говорить про искусственные вот эти вот острова, где дорогие виллы то можно было вообще выстроить такую полуконцепцию линейного города. Это сейчас все обсуждается, друзья, и я думаю, что арабский мир сможет себе позволить такие вот серьезные крупномасштабные проекты, уже, естественно, будет какой-то пилотный проект, но они все будут двигаться параллельно, потому что это мы видим на территории Индонезии по тем проектам, которые сейчас реализуются. То есть не просто Проект на территории университета согласован и принят к исполнению, к подготовке предпроектных, предпроектной документации, далее всех необходимых работ. Параллельно развивается действительно процесс, потому что нет времени ждать. И Азия осознает, что экологическая ситуация угрожает, и что многие говорят, что именно изменения климата могут коснуться в первую очередь. Южную Азию, и, соответственно, нужно действительно транспортную коммуникацию выстраивать как можно быстрее. И, друзья, я могу сказать, что действительно вот завтра будут такие очень серьезные, переговоры. Нам также говорили, что, возможно, стоит и представить и крипто направление, но, друзья, я могу сказать, что таким переговорам нужно абсолютно готовиться. И буквально вот несколько недель назад, возможно, по расширению по экономике токена, мы пришли к тому, что заинтересует абсолютно и точно именно высших представителей, потому что там выстраивается именно действительно на основе технологии Skyway с подтверждения и со слова Анатолия Эдуардовича Юницкого как гаранты неизменности правил, не только и технология распределенного реестра, не только цифровая экономика, оцифрования, то токенизация проектов для многих вот эти возможности покажутся странными и какими-то, такими необычными, но сейчас я могу сказать, это уже и социальная направленность, это уже и финансовая направленность, потому что ä, тот токен, который будет обозначен, назван сейчас рабочее название Skyway Coin. Это будет едино учетным именно механизмом, как в плане транзакций, так и в плане экономики. Сейчас мы прорабатываем тот механизм, чтобы с помощью некоторых изменений экономики токена отвязываться от волатильности непосредственно на территории тех или иных государств, когда мы реализовываем Адресный проект. Естественно, это все создается для финансирования дополнительного на сегодняшний день непосредственно инженерных разработок на территории Экотехнопарка. И одна из таких инженерных разработок, которая уже была принята Анатолием Эдуардовичем, и мы вам об этом говорили, что она была принята еще в 2000-х, на годах, это именно вот наш Unibot, и это первый транспортный Android. Это то, что было показано на территории Российской Федерации сквозь года, так скажем, что ранее было продемонстрировано непосредственно уже как модель 1 к 10. И вы видите вот здесь вот справа, Дмитрий Владимирович с длинными волосами у нас на фотографии также стоит возле дедушки, как и SkyWay, так и вообще сети Transnet, так и сети, так и пространство Transnet, которое в оцифрованном виде будет формироваться. Тогда он уже оказался таким визионером. Но никто на тот момент не увидел действительно то, что... Сейчас будет реализовано, и я не побоюсь этого слова, друзья, Реализовав это направление и применяя его в каждом адресном проекте, мы уже войдем не то что в конкуренцию, но именно в такую соревновательную игру с такими гигантами, как Amazon, как Alibaba. И это именно сервисное обслуживание, то что мы вам говорили, что через уже существующую структуру, инфраструктуру, на существующих опорах когда уже реализован адресный проект, будет закладываться сервисное направление. И это, соответственно, фактически, наверное, весь спектр услуг, начиная от таких вот элементарных, как химчистка, прачка и так далее, заканчивая современным маркетплейсом и оптово-розничными сетями, исключением необходимости складирования. Но самое главное – конечный потребитель, пользователь будет знать, что этот товар, это продовольственное, допустим, какое-то продовольствие яблока, к примеру, будет доставлено конкретно к нему по его заказу. Если он вдруг любит такие вот немножко химически наполненные яблочки, более красные, более вкусные на вкус, но именно более дешевые, он будет знать, что он заказал именно этот продукт, и он к нему приедет через сервисную линию. Самое интересное, друзья, и, естественно, мы об этом не можем говорить, но Анатолий Эдуардович уже знает, как это реализовать абсолютно без удорожания проекта. Абсолютно без удорожания. А какая капитализация дополнительная будет, об этом действительно остается только догадываться. Но мы сейчас уже... В такую гонку не только с транспортной инфраструктурной составляющей, но и с рынком бытовых, товарных услуг и фактически со всем маркетом, со всем рынком, который сейчас существует на территории различных государств. То есть, что мы формируем? Это единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, социальная и даже финансовая сеть на технологии распределенного реестра в некотором плане, либо полностью и также абсолютно связанная и впитывающая все преимущества транснета, это сервисная линия и друзья, я боюсь предположить, какая будет капитализация у тех проектов на территории Индонезии, которые сейчас закладываются в проектах «Золотой деревни» что вот эти все ресурсы и фактически экономика каждого золотого города будет максимально взращиваться с стремительными темпами, потому что будет построено сервисное на это направление из острова на остров, буквально в автоматизированных подвижных ящиках. Это наши, то также боты, но это умные боты будут перемещать товары, грузы и оказывать те услуги, которые нужны, и либо индонезам на территории Индонезии, либо индусам, либо австралийцам, в зависимости от необходимости их применения, не будет перебытка производства, по сути, потому что э, будет известно, какой запрос рынка и какой э, спрос, соответственно, э, уже с производства. Поэтому э, перепроизводства не будет, недопроизводства не будет каких-то таких стремительных и серьезных затрат на складирование не будет. Более того, можем продекларировать, что так же, как Transnet и Skyway избавят от фур с территории автобанов и вообще дорог Европы, заменив транспортом второго уровня, то мы можем сказать, что здесь, скорее всего, складов не будет. Они уйдут, вообще вот логистическая составляющая именно в виде складирования уйдет в далекое прошлое. И, друзья, действительно, правильно мы об этом задумывались. Задумывались еще когда мы с Сергеем Анатольевичем были в Skyway Invest Group, то есть тогда была э, придумана концепция ЮНИТ, э, которая используется в качестве именно внутренней меры обмена, э, внутрянка, простонародие простонародье говорить, если э, внутри кабинета Skyway Invest Group, но сейчас э, будет создана та платформа, которая сгенерирует токен, в будущем, который сможет стать тем расчетным средством, которое я рекомендую всем вам ознакомиться и прочитать, описанное в анализе основных аспектов валютно-финансовой системы Объединенного Экомир. Ну и саму. Монографию очень мощную, намного опережающее время, экомир. Я также э, строго настрого рекомендую друзья всем, потому что это действительно альманах времени. И это то, что э, будет капитализироваться, и это в то, что будут инвестировать. На самом деле, друзья, если задуматься, э, вот э, то, что сейчас происходит в крипто направлении, то, что сейчас происходит в рынке мировой экономики, в деривативах э, экономики. И я могу сказать, что примерно округляя, так скажем, квадриллион составляет весь рынок мировой экономики, это 79,5 триллионов долларов, и остальное, если округлить, получится сумма квадриллион. То есть это рынок реальных активов и деривативов, деривативов, деривативов и так далее. То есть того воздушного пузыря, который, в который не включен еще и криптомир, и крипторынок. Это тоже там много есть надутых таких вот альткоинов, различных токенов, которые никогда не появятся. И я сам удивляюсь, друзья, когда объявляют Сотрудничать с серьезными маркетинговыми агентствами. Потом оказывается, что буквально школьники сделали этот токен, а трейдеры торгуют, надеются. То есть это действительно тот рынок, который сейчас уже не Дикий Запад. Мы входить будем в него именно на стадии такого вот начала зарегулированности но абсолютно не сравним с сегодняшним существующим рынком акций и так далее. И, друзья, для того, чтобы действительно и ускорить составляющую получения потенциальной прибыли. Мы это направление делаем, но в первую очередь это для увеличения капитализации общей. Потому что что-то мне подсказывает, что как только начнется, начнет поступать прибыль от адресных проектов, ну, к примеру, Представим, что это произошло через два года, реализовались адресные проекты, начала поступать прибыль. А давайте вспомним тот факт, что Amazon.com, то есть Джефф Безос, который, кстати, при то космическом направлении, стал говорить буквально вот в недавние года, возможно, ознакомился или во сне, к нему пришла идея, которая пришла Анатолию Эдуардовичу еще 40 лет назад. Но, друзья, мы не можем не замечать этого направления, потому что иначе мы упустим время, упустим возможности. И я вам объясню, почему все называется сейчас не теми именами и не теми названиями, которые будут называться. Почему Skyway Coin мы назвали? Почему сейчас вот. Именно мы так абстрактно называем ту криптоплатформу, которую готовим. И я, я могу сказать, вот с учетом той работы, которая сейчас проделывается, возможно, погорячились мы со сроками и э, точно на ноябрьскую конференцию в Екатеринбурге, э, как Гермес Инвест, то есть на, наши активисты, тоже там лидер э, уже является топ-экспертом, организует очень серьезную встречу, на которой будут представлены две криптокомпании э, и инвестиции в эти направления, как обосновал именно вот эксперт, который организует эти мероприятия, формат только для реинвестиции в SkyWay. И все непосредственно ожидают, что же будет сказано непосредственно насчет крипто направления для SkyWay. И э, на этом мероприятии не будет произнесено название, ни платформы, ни логотип, хотя это уже все создано, э, ни, соответственно, название токена. Это очень звучное, это очень легко запомнить, это запоминающийся. Потому что это будет ходить в разряд, ну, я не буду сейчас приводить аналогию, но тот, кто уже знает, тот поймет. И уже была попытка неоднократная, действительно, скама, мошенничество с тем направлением, которое еще даже, может быть, объявлялось о том, что планируется, ведутся встречи, поиск команды разработчиков. Сейчас она уже найдена. И вплотную ребята работают. И я могу сказать, заряженные идеи SkyWay на 100%, друзья. Потому что, действительно, это, наверное, та же самая ситуация – с каким рвением, с какой энергией работают инженеры ЗАО технологии», потому что они понимают, для чего они это делают. И, друзья, я общался лично до Экофеста, то есть, было замечено, так как я на тот момент мониторил и изучал вот этот рынок, и как киты так называемые входят, чтобы потом с ними договариваться. Киты – это те, у которых много биткоинов, либо эфиров. И, соответственно, нам хорошо было бы, чтобы они также в наше направление инвестировали. Как с ними договариваться, какая природа их инвестирования и так далее. Наблюдал за форумом, наткнулся на первый скам, вступил с ними в переговоры. И я могу сказать, что это, наверное, переговоры как со злоумышленниками э, происходят обычно, потому что мне угрожали, э, мы, мы, мы, на меня грозились попадать в суд, что я якобы срываю привлечение крупных инвестиций, и все это для проекта Skyway. Я говорю, давайте выйдем с вами, поговорим. И потом вроде как это все затухло, потому что тоже некоторые угрозы и с моей стороны были, и предупреждения, и непосредственно и головная компания это все подтвердила, чтобы не были наши слова голыми, вывесила это на главном сайте, После экофестиваля, вы представьте, что произошло бы, если кто-то прямую трансляцию делал того, что происходило бы на экофестивале. Нам просто шквал инвестиций этим скамерам, мошенникам пошел бы. Благо, это было предотвращено. И далее после экофестиваля также какие-то ребята появились, тоже упоминали название Sky и тоже как бы это все погасили. Но, друзья, как говорится, наверное, очень удобно и очень выгодно этим ребятам использовать чужое имя, использовать чужую технологию, и мы предполагаем, что эту попытку, возможно, третью, и есть определенные даже сведения, подготовила группа команды Виктора Узлова, и вот Skyway Coin, который вывели на бирже, друзья, внимание, вывели на бирже. То есть на ебите торгуется Skyway Coin. А Skyway Coin был подготовлен специальный скам. Не буду давать сайт, но это вообще просто. Любительский, просто э, ужасный сайт, я бы сказал, но в криптосообществе люди не все финансово грамотны. У многих э, есть такое, вот розовое, э, такое желание в розовых очках инвестировать в высокие технологии, получить э, прибыль быструю на токенах, которую им обещают на форуме э, и подкрепляют даже тем, что Skyway Coin вышли на биржу. Друзья, это обман. Это действительно мошенничество, не верьте этому. И э, выход на бирже стоит определенных э, затрат, усилий. Я думаю, что при таком сайте, при, таком, э, при такой недоподготовке, абсолютно импотенции фактически в подготовке проекта, друзья, заплатили очень круглую сумму биржи чтобы она приняла, потому что обычно происходят переговоры, представляется команда, представляется, производится аудит проекта, проект должен, должен быть абсолютно открытым, нужно будет показать, откуда пришли инвестиции, зачем они, на что будут расходоваться, только тогда биржи выводят соответственно токен уже на торговлю и друзья, кто-то действует и мы полагаем, что это команда Виктора Узлова. Естественно, Теоретически, естественно, предположительно, но предполагаем, друзья. И я не исключаю того факта, что когда мы опубликуем также возникнет скам уже с тем именем того токена. И тогда, я думаю, что уже дежурство нужно будет вводить и действительно следить на всех форумах, почему сейчас мы остаемся в скайп-пространстве и для чего как бы мы не входим в Telegram. Потому что Telegram проще атаковать, друзья. И скайп-пространство – это, кстати, некая децентрализация такая. То есть мы в чатах децентрализуемся и… Круглые сутки там фактически вот активисты дежурят. Также нужно будет дежурить во всех информационных пространствах, потому что попытаются заклеветать, друзья, попытаются оскорбить, попытаются нарушить, попытаются действительно сказать, что их экономика ничем не подкреплена. И будут писать на китайском, когда мы подготовили только на английском, допустим. Поэтому мы должны подготовить сразу и на китайском, и на английском, и тогда вывести продукт. Как говорится, не показывает дураку незаконченную работу. Поэтому я могу сказать, друзья, что сегодня будет очередное обсуждение концепта, сайта, и мы его готовим, чтобы это одновременно было и презентации. То есть, если что-то мы сами логически не понимаем, мы это меняем на корню и напрочь, потому что э, вначале это должен быть абсолютно простой доступный сайт, чтобы... Поняла домохозяйка, либо 18-летний парень, который криптоэнтузиаст и который хочет развивать это направление. И далее уже по углублению более серьезные технические аспекты. Естественно, будет видео и экономики токена. Но, друзья, обязательно будут дубляжи и обязательно будет скам за скамом. И это... Нас То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Почему, друзья? Потому что нам будет что ответить криптосообщество. Посмотрите, на нас готовят уже третий скам. Но ожидайте реального продукта. И когда появится реальный продукт, когда вы сможете посредством инвестирования в токены, адресные проекты, оцифрованные адресные проекты, действительно являться не совладельцами, но являться стейкхолдерами Стейк это не от слова доля, это не от слова часть каких-то активов. Это именно владение токенами экономики адресного проекта. Вы можете вложиться и в реальный актив адресного проекта, но мы понимаем, что это нельзя связывать, это нельзя синхронизировать, потому что мы понимаем законодательство и именно юридическую основу сегодняшнего криптомира. Поэтому, друзья, реальный и цифровой мир и... С точки зрения и создания компании, они будут абсолютно разделены. Потому что нужно действительно все сделать, чтобы все без сучка, без задоринки, чтобы комар носу не подточил, как сегодня не может подточить к сертификации. Это действительно как бы такое ответственное дело, друзья. Мы за него с Сергеем Анатольевичем с Дмитрием Владимировичем взялись. У нас частенько переговоры проходят на повышенных тонах между собой на разработчиков иногда как бы мы также срываемся но друзья это процесс это рабочий, чтобы подготовить действительно как бы стоящий продукт, который 100% будут копировать. И что еще хотел вам сказать, друзья, в завершении своего монолога, то есть, как полагаю, Сергей Анатольевич уже не подключится, вечернего вебинара у нас не будет, то есть, Леонид наш активист, кстати, вам также, например, это действительно человек, который пробился буквально сквозь общение, я извиняюсь, если кому-то не не отвечаю быстро в скайпе, Сергей Анатольевич не отвечает быстро в Facebook, потому что завалены социальные сети, вот только ВКонтакте у меня более-менее так я слежу, потому что <coughs> там пытался отвечать вовремя, но он тоже сейчас забивается, и если вдруг вовремя не реагируем, действительно как бы извиняемся. И, друзья, я могу сказать, что предложение которое сейчас есть на данный момент в skyway вот э, при текущем этапе и представьте что через неделю через там полторы недели ну будет дан срок как как вводится две недели то есть можно будет подготовиться этап сменится но тот кто ожидает э, запуска платформы друзья ну если бы вот я только входил в проект э, и э, если бы я только сейчас, сейчас изучал проект, я бы без какого-либо раздумия не ожидал запуска платформы, покупки потенциальных токенов, а именно непосредственно инвестировал здесь и сейчас в технологию Skyway, потому что этот актив ценен когда запустится платформа, можем и через два этапа перешагнуть, потому что никто не знает, друзья, чем закончатся переговоры, например, завтра. Почему арабы действительно высшие представители, я не буду называть конкретных должностей, но это выше только звезды в арабском мире, приезжают на Экотехнопарк, выделяют время, и выделяют не просто время, а э, спрашивали, когда будет свободное время Анатолия Эдуардовича, потому что буквально вот э, Совсем скоро Анатолий Эдуардович снова едет в незапланированную поездку в одну из стран Азии. Я намеренно не буду называть какая-то страна Азии, потому что всегда сейчас против нас. Это нас закаляет, друзья. Потому что, извините, когда мы выйдем на тот рынок, который мы сегодня озвучили, на весь охват не только транспортно-инфраструктурных услуг, но и всей сферы сервисных, бытовых услуг, рыночных, товарных отношений. Друзья, будут, будут ставить палки в колеса, но фишка в том, что у нас второй уровень перемещения транспорта и палки, это нужно еще кинуть, нужно попытаться, это естественно метафора, друзья, но технологию нашу оберегает и время, и действительно эпоха, потому что это основа, это ядро технологического уклада. И когда время технологии пришло, друзья, ничто и никто не сможет ее остановить. И все это увидят. И я абсолютно уверен, что Россия, матушка, скоро к этому также подключится и начнутся подписываться адресные проекты, тем более, что мы готовим механизм того, что с помощью и криптоплатформы можно также будет частично готовить механизм финансирования. Повторюсь, сейчас прорабатывается для отвязки волатильности именно токена этого адресного проекта на основе базового актива. Это ноу-хау, это то, что сейчас имеет этот протокол, но оно, знаете, где-то болтается, валяется. Никто этого не использовал. И почему этого никто не использовал? Потому что такой технологии, как Skyway, именно применимо для оцифровки проектов, для создания новой экономики токена, никто не применял. Потому что эта технология только сейчас рождается. И важно и примечательно то, что... Генезис, начало, зарождения будет как цифрового мира, так и реального мира. Это будет удивительная синергия, которая позволит нам обогнать всех и навсегда. Благодарю, друзья. До скорых встреч. Спасибо за внимание. Вечернего вебинара не будет и не будет и впредь. Будет боевой листок, информационный... Именно тезисный листок, который Леонид э, готовил, я, кстати, не недорассказал, и всем могу сказать, друзья, используйте э, ваши возможности, ваши умения, пробивайтесь э, и обязательно будете услышаны. Ну, Леонид не даст соврать, сколько он писал, и э, действительно, вот, э, не то что необходимость, когда просто совпали и потребности, и он снова написал, взяли, взяли в команду. И так, так может абсолютно быть с каждым. Потому что, друзья, команда это мы все. вы must unite. Строй Skyway, спасай планету. Мы должны объединиться.